друзья всем привет вы на канале homo рад приветствовать на своем канале купила себе значит новую машинку вот видосов давно не было сейчас куча дел немножко запарился так как хочу менять род деятельности в конце месяца я буду увольняться но не суть в этом собственно вот наше peugeot 308 2008 года 1.6 дизель и так с большего покажу объем конечно после бензина очень радует четыре с половиной литра 4 на сотку вот очень охрененно мне прям очень машина понравилась так как это дизель естественно у него тяга больше вот. что по комплектации у нас? Комплектация у нас обычная, в плане без панорамы. Я извиняюсь, если будет ветер слышно. Крыша затянута в пленку, а в полной комплектации идет панорама. Наклеечку на драйв наклеил. Вот, у нас же что есть? У нас есть климат-контроль, кожаный салон. Но кожаный салон, по идее, это ставились, ставился как доп. То есть обычные все, я вот смотрел, когда искал машину в продажах, то есть на коже вообще нет. Давайте начнем, наверное, с салона. Покажу, что по салону. Ну, тачка очень нравится. Вот такая у нас красная кожа. Ну, немножко грязная, но это я еще, я же говорю, только купил. подогрев сидений, как водительского, так и пассажирского, это поднимать сиденье. И, и пассажирское тоже можно. Это откидывать сидушку. Далее, вот такая у нас приборка. Сейчас включу зажигание, но, ну, наверное, видно не будет. Она очень офигенно горит, беленьким подсвечивается. Да, сейчас не видно еще, время суток такое. Вот. Ошибка у меня на airbag выскакивает, но то я еще разберусь. Бортовой наш компьютер. Так, немножко скрепить сидение. Выключим зажигание. Круиз-контроль у нас есть. Также можно выставлять лимит скорости, к примеру, там 60 км в час. Вот наше управление кондиционером. Сейчас покажу. А, да -да -да -да -да. Вот. Ага, вот, не включается. Эх, завестись надо. Секунда, заводим тачанку. Вот, включилась наша подсветочка. Это скорость обдува. Ну, это, естественно, направленность. Лабаш, центр, ноги. Вот. Дует очень офигенно. О, прям слышно. Вот. Это у нас температура водителя. Тут немножко пикселей пару выгорело. Это уже на пассажиры. Кондиционер. Вот двигатель сразу напрекся кондиционер рабочий, выключаем. Вот здесь у нас также присутствует пепельница. Если достать пепельницу и вот этот самый резиновый коврик, там спрятан разъем для диагностики BD2. Вот такой, ну это ЕЛМка обычная с Алика. Здесь у нас управление звуком, громкостью, включение, выключение радио либо магнитолы это у нас вот эти клавиши вот меню это управление бортовиком вот также можно здесь дублируется то есть километраж расход последний можно отключить вообще что то есть чтобы только здесь горел вот ну у меня так всегда стоит интересная фича это вот заводская пахучка центрально на дефлекторе я ее просто пропитываю и похучкой и вставляю сюда вот я баблгаму мне нравится хоба бардачок очень большой вот та самая похучка которую прошикиваю вот здесь у нас отображено ремни кто пристегнут кто не пристегнут ну, здесь естественно зеркало без подсветки, а в полной комплектации идет э, зеркала с подсветкой. Далее. Небольшой подлокотник, но на самом деле небольшой. То есть хотелось бы чуть поболее именно по длине. Прикуриватель сюда зарядку. Поставим два подстаканника. Вот такой у нас бардачок. Тут всякая хрень лежит. Я еще даже особо не вникал, что лежит. Так, можно тачку заглушить, в принципе. Вот здесь у нас что на водительской двери регулировка зеркал право-лево полный электропакет сидений о я харю сидений стеклоподъемники а -а -а. переместимся назад назад назад назад здесь у нас заводские шторки я их так поднял их старые щетки дворника Место сзади вот за собой, к примеру, шпатра меньше было. То есть мне вполне хватает. Можно поднять подголовники, потому что немножко неудобно сидеть. Вот с подголовником неплохо. То есть салон, я думал, на самом деле будет поменьше. А, у нас же двухзонный климат-контроль. Это регулировка подушки для поясницы. Вот. Сзади, что у нас далее есть, также подлокотник. Вот здесь офигенно сидеть. Вот прям сидишь как как царь, грубо говоря. Сюда тоже руку положил. Вот допустим не с моей комплектацией, то есть реально офигенно сидеть. Вот прям хорошо. То есть я не жалуюсь. Габариты машины вот в целом, ну она не маленькая. Спереди место вообще охренеть. То есть я вот за собой сижу. Ну вот еще кулак. Но опять же, кто-то будет покрупнее, конечно. Но я не думаю, что прям так тесно, да, там какой-нибудь мотить или еще где-нибудь. Здесь у нас что есть? Вот такая штука откидывается. Два подстаканники там тоже кофе, что-нибудь сладкое положить. Ну, в принципе, ну, неплохо. Плюс кожа. Я же говорю, в базовых, вообще даже, вот я смотрел, машину я купил за 6300. В долларах, Вот. Одну мы смотрели, вот мы с Борей ездили, белый универсал. Ну, там, конечно, все. Там машине, там, ну, там 300 долларов нужно просто со старта скидывать. Ну, там такой человек, как бы он, что не спросишь, там прикидывается, типа, я не знаю, там, это не делал, ну, не знаю, типа. Вот. Ну, походу, перекуп, потому что, реально, что ни спросишь, он все не знает. Он даже не захотел сотку скидывать. Руслану спасибо, что мне скинул еще 200. Машина стоила изначально 6500. Вот. Вот. Руслану спасибо, она вот у хозяина предыдущего Было 6 лет в руках Вот, мне машина очень нравится Вот дизеля только что никогда не было Но, блин, дизель не нравится, что именно тянет То есть снизу вот он сразу, машина едет И также у нас еще здесь Имеется пепельница Я тут уже так, с большего все почистил тут... Вот Ну, и что у нас осталось? Багажник Багажник Открываем Омыватель по электрике работает все, включая подогрев и все остальное. Вот наш багажник. Это у меня аптечка. Это я уже свое набор свой положил. Это я ездил на техосмотр, по тормозам задним не прошел. Сейчас в ближайшие дни сделается. Лежит два колеса. Это зима он мне отдал на... назад, я поставил. Полочкой надо, полочкой попылесосить. То есть В целом, ну, багажник-то не маленький. Я уже не буду полик поднимать, там запаска лежит вот такой у нас был краткий обзорщик на машину вот я, я как бы изначально думал, либо 307 peugeot либо 308 то есть в зависимости от состояния если что-то найду Была еще 307 peugeot э, находилась она в городе пинск в одну сторону ехать мне было 300 километров как бы я позвонил мужчина вроде бы тоже адекватный то есть ну она, он, по моему один даже владелец наверное, в беларуси вот. но блин мне ехать 300 километров и разница небольшая там по цене особо но опять же 308 модель намного красивее как по мне В 307 37 не сидел но спрашивал вообще общался с людьми да она неплохая, они не сыплются еще что интересно что крылья передние пластиковые здесь пластик капот алюминиевый лобовик родной вот я сегодня щетки поставил это по-моему 75 сантиметров водительская это 60, наверное, можно по длине было пассажирскую поставить. Вот. Главное, что по машине, по электрике, то есть по подвеске проблем нет. Я вот на техосмотр заезжал, по выхлопу опять же проблем нет. Только вот заднее левое колесо плохо схватывает. Нужно смотреть, либо там тросик, либо уже ремкомплект суппорта покупать. покупать. Но в целом машина очень понравилась. Вот. Она и не скажет, что она сильно маленькая-то. Единственное, что немножко, скажем такие неудобства представляют, это когда сидишь за рулем, ты не видишь морду. То есть, ну, не чувствуются немножко габариты. Руслан говорил, как бы там покатаешься, привыкнешь. Ну, я надеюсь, привыкну, но, наверное, я все-таки буду ставить передние парктроники сюда в бампер, потому что у нас номер очень низко, и есть вероятность просто, что ты повредишь номер. Это, конечно, не хочется. Вот. Ну, вот, вкратце... Что как показал так что если кто-то думает вдруг такую машину приобретать советую пока мне очень все нравится вот спасибо кто досмотрел видос до конца подписывайтесь на канал пишите комментарии что вам больше нравится дизель либо же бензин и купили бы ли вы себе peugeot 308 все всем удачной, удачи и ровных дорог пока